Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Владимира вопрос следующий: как правильно в письменном виде оформить заявку на участие в торгах и где найти шаблон этой заявки. На самом деле, в нашем законе нигде нет того самого шаблона, который вы можете использовать, заполняя свои данные. Есть только рекомендации и правила, которые должны быть использованы при заполнении этой заявки. Давайте их рассмотрим. Ну, Во-первых, как и в любом документе, ваша заявка должна содержать шапку. Здесь главное помните, что заявка бывает двух видов. Аукцион на повышение и заявка на публичное предложение, когда цена идет вниз. Также вам необходимо указать ваши личные данные как участника торгов. После этого укажите информацию о самих торгах а также информацию по самому объекту, которому вы собираете участвовать в этих торгах. Далее вам обязательно нужно указать сведения о вашей незаинтересованности и также о том, что вы соглашаетесь со всеми условиями и требованиями по этим торгам. Ну, здесь имеется в виду соблюдение всех сроков, о том, что вы в течение определенного срока оплачиваете за дату, что вы должны будете заключить протокол, договор купли-продажи, а также оплатить оставшуюся сумму за объект за вычетом внесенного задатка. Кстати, по поводу самого задатка, вам необходимо указать реквизиты, на которые будут возвращаться средства ваши, которые вы оплатили в качестве внесенного задатка. Если вы не выиграете торги, если торги будут отменены, эти средства будут возвращены вам на эти реквизиты. Не забудьте, что эту заявку вам нужно распечатать, подписать, отсканировать и предоставить скан уже вместе с вашей подписью. Также в конце вашей заявки укажите все приложенные документы в данной заявке. Я желаю вам успехов на торгах. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их прямо под этим видео. Задавайте вопросы или здесь, или в наших разделах в соцсетях, или на нашем сайте, мы всегда рады вам помочь. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нем вашим друзьям. Всем отличного настроения, удачи на торгах и всем пока!